Раз, раз, раз, раз! Всех приветствую на своем канале. Сама себе швия. Меня зовут Эрин. Сразу извиняюсь. Вы не видели моих видео целый месяц? У меня началась сессия зачетная, и я, короче, отключилась, ничего вообще не могла делать, я жутко нервничала и не шила две недели ничего себе. через две недели, это ужасно, я чуть ли не сдохла, короче, не шившая, я измучилась, а через две недели я все-таки начала потихонечку что-то себе шить, вот, шила вот такую вот футболочку. Так, и сняла для вас видео, как шить брюки Палаццо вики сьюз дафна вот красивые брюки бомбические, я их уже померила то есть я знаю я вам снимаю подводку начала уже отсняв весь пошив брюк У меня, кстати очень сложно с началом с началом концовка еще все нормально я там меряю показываю как получилось а вот начало мне дается тяжело я все время несу какую-то херню и вообще не могу завлечь зрителя на просмотр своих роликов так что короче приятного просмотра и шейте вместе со мной не бойтесь шить все смотрите как как и что я уже сделала стрелочки на всех частях брючек вот это у меня получается задние части а здесь ничего дублировать не надо на передних частях у меня правая половинка брюк продублирован гульфик полностью и вход в карман и левая половинка брюк тут вот чуть-чуть под молнию и тоже вход в карман и стрелочки так, потом у меня выкроены кармашки из основного материала кармашки из подкладочного материала откосок вдвое сложенный вот такой и нашлевки да пять деталей их будет потом мы их распилим вот и у меня получился пояс пояса мне немножко непонятно там стало как-то по инструкции он не влазил у меня полностью но ну, чтобы вот сделать его полностью слитным он у меня по инструкции не влазил на материале, и там почему-то было, как будто бы вот он в сложном виде, его надо было вырезать две части. Я не поняла, что за фигня произошла, но ну, так как у меня полная длина пояса не получалась, я тут оставила себе на припуске по сантиметру, чтобы потом стачать и это будет у меня как бы сзади, середина и поэтому это будет закрываться этой шлевкой, да, шлевка она называется господи, как эти штучки то вот и у меня будет как бы закрыт этот шов вот полностью продублирован пояс теперь мы берем вот так вот одну из передних частей вот я взяла вот эту да? Берем вот так вот, лицом к лицу, подкладку, подкладочную нашу часть, что у нас тут подходит, Тоже. Вот, вот так, лицом к лицу, вот так вот прикладываем и соединяем здесь иголочками и делаем строчку, строчку здесь надо делать, от наших здесь вот отметина у меня есть вот по этим отметинам получается вот так вот да? на один сантиметр припуска я сделаю вот так вот строчку на одной и второй половинке так ну что я проложила теперь мне надо здесь делать надсечки не доходя 1 миллиметр эту чужу теперь вывернуть и заутюжить здесь до да? припуски у нас на эту сторону так теперь нужно сделать вот здесь вот по краю строчечку 1-2 миллиметра этот припуск нас наш как бы здесь лежит вот сюда под подкладкой вот здесь вот делаем тоже с закрепочками сделала я строчку теперь надо вот так вот это вытянуть сюда вот эти наши кончики сделать перекант и отгладить И теперь нам нужно проложить строчку вот здесь вот и вот туда один сантиметр, то есть вот так вот красивенькую такую культурную строчечку. Смотрите, я сделала строчку у меня чуть ли удар не хватил сейчас. Вы видите, вот этот вот аппендикс, да? То есть здесь давалось два припуска по инструкции я ну, сделала как положено по инструкции но когда захотела все это сложить и сшить я не поняла нафига этот вот аппендикс нужен то есть получается у нас будет так да я конечно очень долго сейчас сидела и обмозговывала это все я первый раз такое вижу так берем здесь это у меня лицевая сторона да вот так вот переворачиваем вот и кладем сюда лицевой стороной лицевая лицевая лицевой стороной так не тот да не тот тормашек вот он кармашек лицевой стороной к лицевой стороне вот так вот прикладываем все соединяем и э, сначала на машинке делаем строчку строчку будем делать прям вот от всех э, брючину надо наверное приложить да ну да строчку делаем вот от всех вот тут вот так ничего не прикладываем карманы соединяем вот так вот ну что я вчера сделала кармашки больше ничего не успела за вчерашний день и но ну, обработала прострочила и обработала на оверлоке и вот здесь вот тоже сделала строчечку да для чего это строчка чтобы нам потом было видно куда строчить когда мы будем боковой шов делать чтобы не пристрочить вот этот вот кармашек. Все еще я сомневаюсь по поводу этого аппендикса, честно вам сказать. Думаю, как это так вот сгладить при пошиве. Не знаю, как-то мне вот все равно, зачем два припуска, непонятно мне в этих брюках. Ладно, мы берем, что у нас тут, какая часть? Вот это, да? Лицом, нет, нет. прикладываем вот здесь соединяем и делаем полностью строчку по всей уже вдоль всей штанины по боковому шву и строчить я буду с этой стороны чтобы вот как раз видеть куда мне идти чтобы закрепить вот эти вот наши, ну, чтобы ровненько сюда прям попасть, до да? чтобы у меня ничего нигде не выскальзывала. Итак, посмотрим, что я тут понатворила. Я уже обработала сразу, помимо того, что сточала, сразу и обработала вот этот край на верлоке. И все-таки я не смогла пережить вот, вот этой херни, понимаете, вот этого вот выступа. И я попробовала как можно сгладить. То есть, сделала строчку более ровно вот, я там мерила смотрела но ну, не могу я не понятен. мне вот этот вот, здесь вот выступ такой небольшой так и еще я сточала выточки и заутюжила их к среднему шву теперь нам нужно э, что нам нужно нам штанишки нужно между собой брючину между собой стачать вот закрепляем все здесь и стачиваем этот шов. И обрабатываем его на верлоке. Ну что, я все отпарила, отгладила. Теперь нам надо так одну штанину вывернуть на изнаночную сторону. Вот так, да. А вторую вставить вовнутрь. И будем застрачивать шов седалищный <laughs> шов сиденья как он правильно называется так у меня тут я тут присмотрела как что и прикалывала защипы так вот таким вот образом а нет там сначала вот спешу спешу сначала надо обработать на верлоке вот, вот этот вот срез весь по полностью да и здесь тоже и вот этот вот срез все отсюда начиная и вот так вот а потом уже их стачать стачать да а, стачать значит их и разутюжить вот здесь разутюжить разутюжить где-то разутюжить ладно потом скажу короче их нужно стачать здесь приутюжить там разутюжить короче вот смотрите я вот так вот вот обработала каждую половинку да на верлоке и уже соединила вставила брючину вовнутрь и соединила и теперь не знаю не знаю до какого места мне это застрачивает. то есть сейчас я должна сделать здесь строчечку и застрочить докуда вот до сюда прям если честно, я не знаю. но, наверное, я так и буду. Вот где-то вот так вот до сюда строчить. Или, ну, блин, не знаю. Ну, там написано, короче, потом вот эту заднюю часть, вроде как, нужно сутюжить на. Ой, приутюжить на бок, да. А вот эту часть надо разутюжить, вот так вот раскрыть. Ну, это я понимаю для чего. Да, чтобы здесь, вот у нас была... Вот так вот. Но я, мне получится потом вообще молнию пришить. Ну короче, я буду вот до сюда это делать. Если что, распарю, ладно. Так, делаю строчку. Ну что, я вот сначала заутюжила на одну вот эту вот заднюю половинку брюк на одну сторону, а здесь постаралась разутюжить, тяжеловато мне было. Ну, как могла так теперь я буду делать гульфик и вы не дождетесь от меня как делают молнию потому что я боюсь Ну, я сама еще не знаю толком и буду делать ровно по уроку который прилагается к этой выкройке вот то есть когда выкройку покупаешь там идет урок как сделать гульфик вот я ну не гульфик, а молнию втачать вот я сейчас это этим буду заниматься поэтому Снять процесс, снимать процесс я вам не буду, не хочу как бы запутать и себя и вас. Вот сейчас втачаю молнию и покажу, что у меня получилось. Ну вот, чтобы вы понимали, почему я не снимаю процесс, как я пришиваю молнию, потому что я уже третий раз ее пришиваю неправильно и третий раз парю по уроку и все равно неправильно. Так, ну что, вот я сделала молнию, сто раз я это все перекра... перестрачивала, распарывала, все, ну я довольна, все аккуратненько, все красиво и с изнанки, и не с изнанки, вот, короче, вот так. Теперь, я тут, не смотрите на мои нитки, я еще буду делать основовку, вот у меня тут немножечко есть вот такие вот дефекты надо будет все убрать а, теперь мне нужно сделать пояс, поезда я подготовила шлевки пояс пояс сначала вот здесь примерила его на себе все нормально у меня получается теперь а, буду прикладывать этот пояс вот таким вот образом там его надо вместе со шлевками прикладывать так ну что я здесь убрала сверху всю каку, куда и сделала, закрепила наши выточки. И теперь не забываем только, что у нас есть еще карман сзади, и карман тоже нужно будет соответственно к поясу притачать Теперь мы берем, и там, где наши метки, вот у меня, например, вот она, да, вот таким вот образом должна ложиться шлевка. Вот этой стороной, вот этой, к нам, сюда сейчас так глядеть, вот так мы укладываем шлевки. А сверху берем наш пояс вот таким вот образом то есть лицо к лицу прикладываем его вот сюда на эту шлевку то есть эту шлевочку вот так вот мы когда застрочим, мы ее закрепим а вот здесь вот у нас должен быть с угла быть сантиметр припуска чтобы у нас вот так вот где-то было пояс надо будет начинать пристрачивать чтобы здесь был сантиметр припуска вот так вот вот, ну, а с этого края здесь будет больше у пояса, естественно, оставаться. Все, сейчас буду это все закреплять и строчить. Померю на себе, посмотрю, как что, и уже буду показывать, как обратную сторону пояса пришить. Так, ну что, я померила это дело все, вроде как все у меня хорошо. А, я вот эти вот закрыла уже срезики, да, вот, вот так вот. Здесь, наверное сделаю разрез и вот так или вот так вот выверну но я думаю что скорее всего разрежу вот тут чуть-чуть вот чтобы у меня это выровнялось и чтобы я могла ровно дальше закрывать потому что пояс я буду закрывать вот это все будет кверху, а это вот так вот и примерно наполовину этого припуска у меня будет ниже вот этой линии не наполовину а вот на вот эту вот обтачку эту вот. То есть получается строчить я буду вот по этой стороне прям вот сюда вот в шов вот сюда прям в шов мне надо будет это все закрыть потом только я приделаю шлевки вот так вот шлевочки вот так вот ну и в принципе тут я тоже вот закрыла и в принципе поезд будет готов Останется потом только подрубить низ у брюк. Смотрите, как я красивенько закрепила шлевки. Мне так нравится. Я просто строчкой их закрепила. Вот И пояс притачала. Смотрите, как все красиво. Тут вот разрезала под самую молнию. Вот надо припалить. А здесь зажигалочкой. Так, ну что, мне осталось крючочек сделать. Я, наверное, еще и пришью пуговку маленькую вот на эту часть. То есть крючок у меня будет что тут? Крючок у меня будет вот здесь, вот тут вот, снутри, да? А пуговка будет вот на этой части, вот здесь. Пуговку надо будет петельку сделать, вот так вот чтобы хорошо все держалось это да, следы от булавки так и я сейчас пойду подрубать штанишки сначала я их на оверлоке пройду по кругу да а потом я их вручную вот так вот я не буду сильно потому что у меня было мало я взяла 2 метра ткани а потом только посмотрела сколько нужно а ткани нужно было взять 215 вот и я 5 сантиметров срезала длины ну так как они идут очень длинные они мне хорошо смотрятся но сильно я здесь не буду подворачивать я совсем чуть-чуть возьму ну, вот так вот наверное вот и буду пришивать наметывать вручную вот так вот прицеплю их здесь вот вот и все, и вам покажу, как выглядят брючки. Ну что, как вы уже поняли по видео, я там немножко подкосячила в брюках, но в принципе все исправила. Хочу сказать тем, кто будет делать, хочет заморачиваться с цельнокроеным карманом, делайте, как знаете, как положено. Вот, у меня не получилось. А тот, кто не хочет цельнокройный карман, просто отрежьте этот дополнительный припуск. В целом, я очень довольна штанами. Я э, мало, когда бываю довольна результатом, ну, то есть у меня такая эйфория есть, а потом она проходит буквально быстро очень. Здесь я просто не дождусь случая, что мне куда-либо в этих штанах выйти. Мне они очень нравятся. То есть они получились такими. Как я представляла их, как они будут сидеть на мне. Так, вот так вот на попке сзади. Длина у меня получилась вот такая. Вот я вам говорила, да, что я немножечко срезала. Ну, мне не хватило длины по ткани. Вот, ну, в принципе, вот такие вот они. Если снять кроссовки, то у меня по полу это болтается штанина. Вот, ну, просто мне кажется, это что-то шедевральное у меня получилось, серьезно. Я очень тащусь. Футболку я шила, кстати, специально под эти брючки. Я уже знала, что у меня будут такие коричневые брюки. И мне хотелось такой монохром. Вот. Короче, вот так вот. Ждем теплой погодки, а может быть и не теплой. Может, за ребенком сейчас в садик поеду. Вот так вот прям обновлю брюки. Все, ребятки, мальчишки и девчонки, а также их родители, я со всеми прощаюсь. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам все понравилось. Пишите комментарии. Все, и шейте, ничего не бойтесь. Вот, ну, вы видите результат. Всегда можно что-то исправить или выкинуть ткань на помойку, купить новую и попробовать еще раз. Все, всем пока!